Друзья, у нас сегодня очередной заход на эпические темы. Я сейчас говорю о красивой панчетте, панцетте. Почему я на него напал? Ну так, взял и напал. Вот нашел красивый бок без шкуры. Мне это очень нравится. И красивая прям вот, мясная порода, да, беконненькая. Я сейчас отрежу ребрышки вот, со всем лишним. И потом просто заверну рулетиком. Все, собственно, все, что хотел сказать. Сказал. Посол у нас будет. Вы можете чем угодно солить, естественно. Но лучше, если мы говорим про длительный посол, это что-то с нитратом, не нитритом, а нитратом. Вот с нитратом у нас что? У нас либо беконная соль, либо инстасоль, либо мясницкая соль для вяления. Вот мы будем использовать их. Ну, я думаю, все-таки мясницкая соль, потому что там еще есть пряности вкусные, да? Вот. стартовые культуры будут старты для ветчин цельномышечных. Они дадут нам яркий цвет, стабилизацию по микрофлоре и не будут давать кислиночки. Вот. Мне сейчас это очень нравится. В принципе, все. Обсыпал, завернул, упаковал в пленочку и оставил на посоль. Теперь самое интересное. Можно взять чудо-пакет, можно взять чудо-рукав. Но я вам предлагаю сегодня взять целлюлозную пленку. Целлюлоза, да? Та же самая бумага. Целый лист прям берем, в длину кладем. На него выкладываем наш посоленный кусок. шелеп, хлоп, и готово. Смотрите, начал сразу нетрит как работать, а? Шикарно. И теперь просто закручиваем вместе с пленочкой. Только пленочку оставляем снаружи. Да, по, по максимуму стараемся. И самое важное – не оставлять внутри пустоты, пустот, да? потому что в этой пустоте заведутся обязательно плесень и всякие нехорошие штуки. Смотрите, максимально приклеиваем пленку к мясу, обязательно прям вот максимально, чтобы не было пустот, чтобы у нас не завелась плесень. Да? Ну или обрабатываем натомицином обязательно, мясо сверху можно обработать. Вот, выгоняем всякие пузырьки, пустоты и все-все-все. Дальше у нас с вами начинается кройка и шитье. Завязываем, обматываем, обметываем и кладем на посол. Теперь самое интересное, делаем сеточку. Можно надеть формовочную сетку, но сделаем мы с вами классическим методом дедовским. Одна петля, вторая петля... Это пока еще не основные петли, не, не конечные петли, вернее. Третья петля, да, вот так, и теперь уже на хвостик. Затягиваем аккуратненько, вот, и смотрите теперь, что у меня будет. Теперь я сделаю, вот, две полосы рядом легли, теперь самое интересное, я отмотаю примерно раз, два, ну, три или четыре длинные батона, отрежу и все. Дальше, смотрите, у нас есть много места, мы должны сделать много поперечных вязок, да. Вот видно? Вот видите, поперечные веточки у нас уже есть, а мы должны еще сделать вот такие вот продольные, туда-сюда, да, чтобы упаковать ее по, по максимуму. То есть вот таких вязок должно быть гораздо больше. Ну, мы это и делаем, только путем просовывания, да, как бы через руку, видите, раз. Ну, это лежа, конечно, удобнее делать, но я вам покажу, чтобы было наглядно, да. От себя, видите, каждый следующий виток утягивает предыдущий. Говорят, что вот для того, чтобы удобно было просовывать, народ делает шпателем. В шпателе пропиливает небольшую такую загогулинку, ну, типа шива, но тупого шива. Вот, и таким образом просунул, вытащил, просунул, вытащил. Так удобно и быстро. Вот видите, я сильно перетянул кусочек, и он у меня... Чуть-чуть лопнул пленочку у меня. Вы сильно не перетягивайте, будьте аккуратными. Смотрите, что делаем дальше? Дальше мы должны это все дело просолить в холодильнике примерно недельки-полторы-две. Для этого мы что можем сделать? Либо закатать в стрейч-пленочку, вот просто, вот видите, я уже это сделал, у меня заготовочки были еще третьего дня сделаны. Вот, но в стрейч-пленочке всегда минус то, что вытекает рассол вот отсюда сбоку. Мне это не нравится. Можно, конечно, стрейч сверху завязать, я наверное, сейчас так и сделаю. Вот, для чего? Для того, чтобы прекратить э, потерю. Рассола соли расчетной, да, он же соль расчетная. Вот, ну, ему бы просто положить волшебный пакет с рунами и он вам все сделает сам, да? Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Просто положил без воздуха максимально и положил в холодильник на пару недель. Все. Дальше на вяленье, вяленье стандартная. Влажность, температура наша для вяления 80% влажности до потери веса примерно, ну, хотя бы там на 30 процентов. Ну, или как вам захочется кушать, потому что после посола сало же готово, да, после недели посола. Вот, собственно, это тоже будет готово, Ну, вкуснее она будет, конечно, становиться со временем. А, следующий раз мы с вами увидимся, когда уже будем ее кушать, да, это будет через несколько месяцев. Возможно, я за это время еще и подкопчу, но я об этом, естественно, конечно, скажу. И еще момент хотел отметить, а, мы сейчас